а теперь внимание самое важное то вообще ради чего все это делалось переходим в творческую студию и можете дальше управлять своим аккаунтом привет за последнее время прям участился угон youtube каналов В списке угнанных могут быть десяти 10 тысячники ста тысячники и даже миллионники способ таких взломов огромное множество и самая большая беда что двухфакторная защита самого гугла при этом не спасает Потому что злоумышленники присылают вредоносный файл, запуск которого на вашем компьютере приводит к следующему. Вредоносная программа собирает как бы слепок с вашего компьютера и полностью все эти данные пересылает злоумышленникам. Злоумышленники уже на своем компьютере эмулируют ваш компьютер с точностью до байтика и входят в систему, в Google систему, авторизуются, соответственно, получают доступ к вашему YouTube-каналу так, как будто бы это вы сделали вход в систему. Поэтому Google в этой ситуации не шлет вам никаких оповещений. Он считает, что это вы зашли на свой аккаунт. И это вы, соответственно, совершаете все эти действия. Поэтому я решил сегодня с вами поделиться одним из методов борьбы с подобными взломами. Чтобы ваш YouTube аккаунт не пострадал. Для начала входим в Google аккаунт. Вводим логин и пароль. Затем переходим на YouTube. В правом верхнем углу нажимаем иконку вашего аккаунта и переходим в творческую студию. Далее в творческой студии находим закладку настройки. В закладке настройки находим вкладку разрешения. И здесь в разрешениях нажимаем пригласить. Сюда вам нужно будет вбить адрес электронной почты вашего запасного аккаунта, который вы зарегистрируетесь на гугле. Только не торопитесь делать выводы, не все так просто, как может показаться с первого взгляда. А здесь вам нужно будет выбрать роль, которую вы предоставите для этого второго аккаунта. Это либо менеджер, который имеет доступ к контенту, закрывает его, но при этом не может удалить сам канал. Либо это редактор, пользователь, который может редактировать, ну соответственно имеет определенные ограничения. Дальше редактор с ограниченными полномочиями, потом идет пользователь с правами просмотра и пользователь с ограниченными правами просмотра. Все это можно почитать более детально в инструкции самого Google. Вам нужно будет соответственно, предоставить самому себе роль менеджера на тот аккаунт, который вы сюда вобьете. То есть у вас должен быть второй Google аккаунт, через который вы будете в дальнейшем входить в свой основной YouTube аккаунт. Другими словами, вбивая вот в это вот окошко адрес, запасной адрес своей второй почты, которая тоже будет зарегистрирована в гугле, вы предоставляете доступ. И доступ этот будет рангом ниже вашего основного доступа. То есть у вас есть основная почта, на которую вы заводили свой YouTube канал. Это будет ваша самая главная почта, через которую происходит все управление вашим YouTube. Вы можете полностью его удалить, вы можете с ним сделать все что угодно а предоставляя доступ своему второму аккаунту, как минимум менеджерски, уже э, вы не сможете через менеджера удалять свой аккаунт. И соответственно, все изменения, все управления вы производите через свой второй аккаунт, в роли менеджера, не через основной аккаунт, а через роль менеджера. И если даже в этом случае злоумышленники украдут ваш пароль от этого второго э, аккаунта, который вы сюда ввели и предоставили сами себе доступ, они не смогут удалить ваш аккаунт. А вы, соответственно, если вдруг такая утечка произойдет, сможете через основной свой аккаунт, на который вы регистрировали YouTube, от отозвать права уже у этого пользователя, потому что, ну, допустим, эту почту вам взломали или, или получили доступ к через эту почту к вашему YouTube-каналу. В общем, предоставляете права доступа менеджеру второму своему аккаунту, нажимаете «Ок» И нажимаете далее сохранить все данные были отправлены ваши второму аккаунту затем переходите в свою почту открываете новое письмо нажимаете принять приглашение появится вот такое сообщение нажимаете перейти на канал и можете дальше управлять своим аккаунтом а теперь внимание самое важное то вообще ради чего все это делалось заходим на вкладку ваших сохраненных паролей и тот пароль от основного вашего аккаунта, который у вас запомнен в вашем браузере, открываем и удаляем, чтобы его здесь не было вообще. То есть у вас не должно быть никаких следов от вашего первого основного аккаунта нигде, ни в одном браузере, чтобы он не светился. Потому что когда придет программа злоумышленника и она украдет у вас все данные, она, соответственно, украдет все данные от вашего основного пароля. И, соответственно, все ваши действия будут напрасными. У вашей основной учетной записи пароли нигде не должны храниться и сохраняться на вашем компьютере. Вообще. То есть мы, нажим, мы выбираем это и удаляем все, чтобы его вообще больше не присутствовало на вашем компьютере. После всех этих манипуляций авторизуемся под вторым своим запасным аккаунтом в режиме менеджера, и управляем YouTube-каналом, как мы это делали раньше. Редактируем, публикуем видео, удаляем, добавляем и так далее. Ну а с вами был Сергей Сморовоз. Лайк, подписка, барбарис риск и все такое. Пока.